Мальчишка круглой лицей, Хитро прищурил глаз. Слыхай, я тупица, Тупица я у нас. А если я тупица, Что в школу торопиться? Шестьсот, Ух, семь на тридцать, Помножить я не мог. то кто мяблит, то а тупица, а этот бестолков. Нельзя не обходить эту друзья, без ярлыков. Один пионер признавался на сборе. Он дрался, курил, он задержал за боли. Он вылил не на глаз лежу Но он поведение свое осознал. Теперь он исправил. Бедняжка, как тяжко сейчас сорваться. Быть может, вошедший достанет полоток Вверху на заборе. Он спыльчивый, он спыльчивый, он не разумный мальчик, а чего за Так обо мне творит Малфа? Я спыльчивый, я пылкий, хочу молчать, летят слова как пробка из бутылки. Я сам быть может быть хотел быть спокойным, разумным, невозмутимым, кротким. Начина Недавно мне дала одна девчонка в школе. Когда закусишь дела, вспылишь помимо воли, чтобы скорее в себя прийти, считай мне до 30. Я росился на щенка. Хотел я дать ему пинка, но.. Причем, но стал считать до тридцати, сказал, Ну, дедушка, прости.